Всем привет, вы на канале как заработать в интернете. Сегодня у меня на обзоре новый сайт для заработка денег. Здесь можно зарабатывать без вложений, не влаживающей, ни копейки. Также здесь можно зарабатывать с вложениями до 4,2% в день. Без вложений, когда мы здесь регистрируемся, нам дают бонус 5 долларов на счет. И с 5 долларов у нас уже будет капать чистая прибыль. Также здесь можно просматривать веб-сайты и тем самым ускорить свой заработок. Это все без вложений. Партнерская программа здесь на три уровня. За первый уровень вы будете получать 3 доллара за регистрацию вашего друга и таких друзей можно здесь пригласить 30 человек, не более. Далее от инвестиций своего партнера будете 7% зарабатывать и от просмотра рекламы также 7 процентов есть здесь канал в телеграме и канал вконтакте кому это все интересно переходим по ссылке в описании данного видео проходим несложную регистрацию попадаем в вот такой вот кабинет видим на балансе у меня уже 10 долларов здесь также можно получить бонус после регистрации 5 долларов далее можно вот подписаться на телеграм-канал, на телеграм-группу ВКонтакте. И вы бонусом получите еще здесь дополнительные доллары. Вот здесь мне дали 2,5 доллара за телеграм и 2,5 доллара за ВКонтакте. Теперь у меня на счету получается 10 долларов и из 10 долларов мне ежедневно капает процент 0,01% в сутки. Конечно, это небольшой заработок, но это все без вложений. Также я могу его увеличить, пригласив здесь. вот. Получается осталось 90 долларов, 30 друзей. И вот здесь вот. Всем желаю больших заработков, всем хорошего настроения и всем пока.